Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Пре, и я вас поздравляю. 17-я годовщина ВОВ начинается сегодня, 15 ноября. Закончится в день моего рождения, 6 декабря. Само собой, помимо нового контента, нас ждет и возвращение старого контента. Поговорим давайте сначала о старом контенте, его чуть-чуть. Альтерак в формате Месть Корока в виде подосовки будет доступен, а также старые ворлбоссы. Азурегас, Казак... Убиваем их, лутаем тот же трансмог, который лутали и в прошлые года. То есть, если у вас его нет, идете и убивайте их. Если у вас все с них есть, ну, можно ими и не заниматься, можно сразу заняться новым контентом. Заходим в игру, получаем ачивы, 17-я годовщина вов, лутаем праздничный сверток, лутаем с него самый полезный, по моему мнению, предмет, а конкретно баджик на 17% опыта и 17% репутации. Опыт полезен при прокачке персов, репутация полезна при прокачке пепельного дворика. На фоне смены ковенанта это довольно-таки интересно, почему бы и нет. Новый контент. В Тонарисе, недалеко от пещер времени, будет доступен уникальный моб, который будет действовать только во время текущей годовщины World of Warcraft. Может он будет и в последующее, но, как говорится, время покажет. Моб с именем Судьбалон. С него будут дропаться 226 боешки. Да, и там левел маленький, но там есть очень красивый одноручный топор под названием Кама Акамы. Касаево, которую он носит, является одноручным топором. Так что, любители трансмога, задумайтесь об этом. Помимо боешек красивых 226, можно будет лутануть игрушку. Игрушка под названием Трофей Предвестника Рока. Помимо игрушки можно будет получить средство передвижения или предвестник Рока. Это бюджетное отмущение, которое падает с мифической Сильваны. Дракондор без брони самый обычный, дефолтный, такова его моделька. В целом, почему бы его и не полутать? Кто знает, что будет в следующий год, лучше все делать заранее. Получается как-то так. А еще можно будет купить питомца за 200 искаженных временем знаков. В пещерах времени имя питомцу механический дракончик самый обычный маленький забавный механический дракончик которым можно будет сражаться и двух питомцев вот и все абсолютно все что ждет нас во время 17-й -го годовщины вов посмотрим насчет этого судьболома каков с него лут в процентах как часто его можно лутать посмотрим на практике